Прими участие в розыгрыше iPhone 7 128 гигабайт, купив товар на сумму от одной тысячи рублей в салоне бытовой техники Blanca Deluxe. В Новый год с новым смартфоном. Спеши, поймай свою удачу. Салон бытовой техники Blanca Deluxe. Телефон 68 12 12.